Mm-hmm. Смотреть а противно. Ненавижу, когда кто-нибудь с кем-нибудь дружит. Их завтракают. И видеть этого не могу, нет. Пора с этим покончить. Сегодня же поймаю и съем эту девчонку. Бегемота! К колокольчику я отнесу лейку воды! А бегемоту самую большую грушу! Я придумал очень хитрую хитрость! Я притворюсь деревом! Эта глупая девчонка подойдет ближе, и тогда... Do me, do me, do me. Шла, ты не забыла принести мне грушу? Я самый большой девочкин друг Я толще всех, я больше всех Значит, я самый большой друг Я, я тоже люблю девочку я тоже ее большой друг. Ты такой маленький и жалкий, что я могу раздавить тебя одной ногой. Как ты можешь быть другом моей девочки? А я тоже люблю девочку. Извините, я что-то не вижу этого большого друга. Я... Забыл дома очки <музыка> Кажется, тут есть еще один друг Смотри, лучше, чтобы тебя не съела какая-нибудь корова или коза Да какие они друзья! Друг должен быть большой и сильный, как я. Я придумал самую наихитрейшую хитрость. «Смотри, какое хорошее бревно! Садись на него, девочка, и отдохни!» Я бы рад тебе помочь, девочка, но я не, не могу. Крокодил может схватить меня, и тогда у тебя не будет такого большого друга. Нет, нет, мне никогда не поймать эту девочку. Бежим, скорей! У девочки слишком много друзей и щенок, и цыпленок, и этот, как его, одуванчик, колокольчик. О, а мне сказал об этом цыпленок. А ты цыпленок откуда узнал? А мне сказал колокольчик. Девочка, девочка, так я рад, что тебя не съел этот злой крокодил. Я больше всех рад этому, потому что э, э, я твой самый Большой друг Посмотри, какие они маленькие А все они мои большие друзья А ты такой большой и бросил меня в беде Значит, ты мне совсем не друг